YouTube, привет! С вами Валентин и Юра. Сегодня мы будем делать шкаф-купе своими руками из ДСП 18 мм. Делать мы будем его на всю стену. Стена у нас чуть более трех метров. И состоять он будет из трех секций. Так сказать, три двери будет. посередине зеркала и две сплошных. Значит, процесс сборки мы будем включать и выключать не будем показывать всю сборку и постепенно рассказывать что мы где сделали если какие то вопросы пишите в комментариях будем отвечать ну и чертежи я буду отправлять на email оставляйте свой email если кому то понравился шкаф мы будем сбрасывать чертежи значит начнем Юра да? да конечно Все, первым делом мы начнем делать с нижней части шкафа а именно про чертежу это выглядит вот так сделаем вот эту часть и будем показывать вам отдельными процессами, когда уже, например, низ у нас будет готов, мы вам покажем и подробнее расскажем, на что крепили. Сейчас перевернешь. Вот у нас готова нижняя часть, это ножки по периметру закреплены, крепили мы их на конформаты. Вот Юра сейчас перевернет, это низ. Вот так эта часть будет смотреться снутри шкафа, когда мы открываем шкаф. Да, ставлю. Вот конформаты, на которые мы закрепились. Эти конформаты их видно не будет. Тут будет перегородка стоять и она закроет. Продолжаем. Дальше мы установили минификсы по центру. И с левой стороны по две штуки, потому как с правой стороны у нас боковая стенка будет становиться в стык, и мы сбоку засвернем на комформаты. Вот. Дальше теперь нам надо в боковых стенках и в боковой стенке и в перегородках, а именно точнее, в средней перегородке и в левой под минификсы тоже засверлить. С правой стороны нам надо засверлить под комформат. Потом при соединении будет видно и более понятно. Итак, мы сделали, собрали, точнее не собрали, а пока только присверлили верхнюю крышку. Это верхняя крышка, которая одевается на минификсы. Это низ. Вот это все три боковые стенки и перегородка. Сейчас мы будем собирать. Итак, собрали первую половину шкафа так мы ее и ставим значит минификсы минификсы аналогично все на минификсах все, держится продолжаем дальше нам надо сейчас сейчас мы будем устанавливать полочки заднюю стенку прибивать так следующий шаг Его покажи устанавливаем полочки просверлили полкодержатели сейчас будем устанавливать на сам шкаф устанавливать я поснимаю Прибиваем заднюю стенку ДВП. Юрец прибивает. Юрец, скажи что-то подписчикам. Пару слов. Как работается? С Валентином отлично. С Валентином отлично. <связь> Все. Супер. Так мы собрали первую половину шкафа, приступаем ко второй половине шкафа. Принцип сборки точно такой же, просто конструкция меньше. Ну что мы закончили, что у нас получилось, это посередине зеркала открывается в левую или правую сторону и две боковых двери, которые открываются в середину тут у нас только полки а с другой стороны ее... вот две и осколки плюс э, Соответственно. осталось мелочи доделать но в принципе шкаф закончен поэтому подписывайтесь на канал спасибо за просмотр кому интересно и захотят чертежи пишите в комментариях свой email будем сбрасывать если что-то не ясно спрашивайте будем тоже отвечать ну все работа закончена спасибо, Подписывайтесь мастер. на канал пока пока